Упражнение стройности для типа телосложения – песочные часы. Настраиваемся на практику. Выводим ноги вперед, тянемся вверх руками. С выдохом опускаем руки на колени. Выпрямляем обе ноги, достаем ягодицы. Округляя поясницу, медленно, спокойно. Уходим вниз, задерживаем это положение. Со вдохом поднимаемся вверх. Наклоняемся корпусом вперед, тянемся через макушку, руки параллельно ногам. Теперь расслабляем руки, плечи, спину, округляем их. Поднимаем руки параллельно ногам. И круглой спиной поднимаемся садимся медленно круглой спиной опускаемся вниз округляем поясницу выпрямляемся снова нас как будто за макушку потянули вперед удлинились вперед руки параллельно ногам опустили руки вниз расслабились снова поднимаем руки и круглой спиной поднимаемся вверх округляя спину опускаемся вниз задерживаем положение концентрируемся на мышцах пресса садимся макушка потянулась вперед руки потянулись снова вперед удлиняем спину вперед опускаем руки на пол концентрируемся на вытяжении своего корпуса вперед приподнимаем руки параллельно полу и круглой спиной поднимаемся садимся округляя поясницу уходим назад снова задержали положение Возвращаемся, садимся, тянемся макушкой вперед, вытягиваем позвоночник вперед, опускаем руки в пол, расслабляем руки. Круглой спиной поднимаемся, возвращаемся в положение сидя, руки переводим вверх, тянемся вверх. И на сегодня это все.